Привет всем друзьям и добро пожаловать на очередную встречу по четвергам. Приветствую всех путешественников по пространству вместе с потоками нейтрина. С вами я, Вивека Лис Черных, как всегда, помогаю вам найти гармонию. С миром, деньгами и с собой через разные инструменты. Да, и сегодня об одном, из ним, об одном из них поговорим. Немножко я волнуюсь, потому что первый раз буду говорить об этом инструменте вот так вот вживую перед многими людьми. Вот, но надеюсь, все получится. Ольга, добрый день. И что же? Сегодня мы поговорим о бадзи. Да, то есть это э, такой интересный тоже э, китайский да, инструмент, э, который может э, помочь с разными всякими вопросами, запросами тоже. Да, и в свое время я тоже с ним встретилась. И он меня заинтересовал, правда, немножко <laughs> с другой стороны, я к нему подошла. То есть, многие, да, как ну, профессионалы, да, его называют таким китайским гороскопом, да, то есть, это такая возможность через китайские вот эти иероглифы, да, там как бы дата тоже нужна дата, время, место рождения. Да, для того, чтобы составить вот эту карту специальную свою, да, вот. И там есть вот эти иероглифы китайские, да, которые зашифрованы в этой карте. И, и можно их расшифровать, соответственно, да, и рассмотреть разные нюансы, которые заложены в нас. Да, и там у нас четыре столпа судьбы. Так называемых, да, есть в Бадзе, вот которые как раз определяют нашу судьбу, да, это вот как в дизайне человека у нас, да, есть определенные тоже качества, какие-то, да, заложенные в нас от природы. Также и там, да, можно посмотреть, чем мне понравилось, как бы, да, вот эта корреляция, тоже дополнение каких-то, да, тоже моментов, вот, что можно действительно посмотреть, какие-то еще дополнительные нюансы о себе. О, ну, там и характер можно да, увидеть, вот какие-то моменты, связанные с. Ну, вообще, да, можно рассмотреть что-то такое статичное, как своя жизнь, да, то есть какая я. И здесь интересно, что можно увидеть, какая я, например, в социуме, да, такое, да, взаимодействие с миром, да, то есть и то, что Бадзи говорит, да, это разные, как бы качества, да, наши тоже. Вот то, что как мы себя проявляем социум и как социум нас видит, да, и наша личность, ну по, в общем-то, да, тому, как это в Бадзи называется да? <смех> но ну, в дизайне другая история да? у нас личности но это то как внутренне мы себя проявляем да то есть это то что находится внутри нас да и как мы проявляем себя да, с близкими родными да и как бы себя чувствуем на самом деле да? внутренне ну, тоже интересная такая история это меня зацепило как раз в свое время <смех> два года назад я познакомилась с Бадзи оно пришло в мою жизнь, да, определенным тоже образом, да, я занималась определенной практикой, и там через цвет. На цвет мне очень нужно было более эффективно, как, да, работать с этой практикой, а там как раз цвет, это, ну, если ты знаешь, да, цветовые какие-то качества, то более эффективно будет работать. Вот. И через это я как раз пришла в Бадзе, потому что часть знания Бадзе, да, вот одна часть это вот календарь китайский, да, и э, там заложено, э, как у них это называется, да, 12 земных э, стволов, да, которые э, э, небесных прошу прощения стволов, да, которые э, как раз-таки показывают. Ну, разные иероглифы, 12 иероглифов, да, и 12 элементов, которые у нас есть в Бладзе, которые можно посмотреть, да, и у каждого свой там, свое животное, как вы знаете, да, это китайский, китайский календарь, это вот эти вот там свинья, дракон, да, там обезьяны и так далее. Вот сейчас это тигр, как раз год тигра, да, китайский вот этот вот. Вот, и он заложен как раз в Бадзе здесь, да, это одна из частей информации здесь, да, и вот так, тоже достаточно значимые, да, здесь эти темы. Вот, и часть информации это усин. усин, да, это теория пяти элементов, движения энергии, да, пяти элементов, которые между собой как бы, да, взаимодействуют и друг друга перетекают, да, тоже, ну, как бы, и определенные там, да, тоже качества возникают, то есть, да, одни друг друга порождают, да, другие там контролируют, вот, своя история, сейчас я покажу, включу картинку, это моя карта, я сегодня решила ее так вот показать тоже, надеюсь, видно, да, сейчас я посмотрю, напишите или скажите, видно картинку, да, да, видно. Mm -hmm. Карты. Вот. И это моя как раз карта по Бадзи. Да, Я решила сделать такую сегодня с примером mm -hmm. <свят> картинку. Да, И вот здесь как раз можно увидеть вот эти, да, у нас четыре столпа удачи. Вот эта вот часть, да, которая с иероглифами, и которую можно рассмотреть и расшифровать тоже, да. Это календарь, китайский календарь да и здесь даже вот подписаны некоторые да там лошадь петух свинья обезьяна да то есть вот здесь вот, вот. и соответственно год месяц день и час да это важные составляющие да, для того чтобы посмотреть полную такую картину раскладку да ваших элементов тоже да и вот здесь как раз вот эта вот часть внизу это э, усин да это вот это вот движение элементов в карте, да, и ну вообще как бы считается, что это движение элементов вообще в энергии, да, в жизни, да, как это все происходит, да, и поэтому здесь это вот такой вот интересный тоже момент посмотреть, вот. И это меня как раз заинтересовало, да, то есть не календарь китайский, да, с вот этими свиньями, обезьянами, петухом, лошадью и так далее, да, а именно привлекла меня вот это движение энергии, потому что в тот момент, вот два года назад, да, я надолго, в общем-то, выпала так вот, не в ресурсе была, скажем так, да, не в ресурсном состоянии, вот, закрылась как бы от мира, да, им мне чего-то не хватало, да, и вот как раз пришло знание в том числе, да, вот по Бадзе, которое меня помогло, да, тоже понять, где же мой ресурс, да, и как он работает для меня, да, какой именно, потому что, ну, многие да, говорят, что ресурсное состояние, войдите в ресурсное состояние, да, и, а, а какой это ресурс, да, что это может быть, да, какие это для каждого будет по-своему тоже, да, в зависимости от карты, потому что здесь это у нас разные тоже вариации карт, может быть, да, как ну, там есть слабые, есть супер слабые, там, да, сильные карты. Там разные названия тоже да, интересные, вот, сильные спецструктуры там и так далее. Да? И у каждого будет своя история, естественно, здесь элементов. Да? И вот смотрите, например, на мою карту. Да? Вы можете увидеть, что у меня очень много металла, например, 4 штуки здесь. Да? Только одна земелька да? и одна вода. Вот, и, соответственно, 2 огня. Да, и нет совершенно дерева, например, да, и вот здесь, вот в моей карте, да, это пример того, что я э, ну, у меня сюда сливалась энергия, да, сколько бы ни было, вот этих вот всех ресурсов, да, и если я не знала об этом, да, то есть я действительно не затыкала эту дыру, правильно, да, энергия вся сюда, как в черную дыру, просто ухалась, да вот как бы я не старалась там, да, двигаться правильно, да, ну, опять же, чего-то мне не хватало, мой авторитет сказал, да, вот, пожалуйста, тебе информация, чтобы ты уже узнала, да, что тебе и как правильно тоже, да, еще дополнительно что-то там дополнить своей жизни. Да, здесь не о том, что ты упираешь что-то, да, или как-то там вот это, о том, чтобы наоборот дополнить что-то, да, чего не хватает. Ну, я интуитивный человек, да, манифестор, с интуицией очень мощный, поэтому, когда мне делали и э, э, давали информацию, вот это да, как бы консультацию делали по подзем, я тоже взяла в свое время да, то э, я просто поняла, что очень многие вещи, да, у меня интуитивно просто, да, стали ну, происходить, или то, что очень много металла, это, да, вот там, своя особенность здесь процесса, да, самовыражения, как раз, да, вот эти все хобби мои, интересы, все как бы, да, то, что меня привлекало, оно было вот связано с металлом, да, потому что это уже можно посмотреть, что такое, да, металл у нас это о, о такой структуре, о деталях, да, вот этом вот, где нужно вот, ну, типа пазлы, кубики, рубики, логика, там вот это, да, у меня в дизайне, ну, практически весь, да, очень много логики, да, и поэтому, понятное дело, я как бы, да, это сразу увидела, что вот эта логика у меня в металле как раз, да, которая, ну, очень преобладает в моей жизни, да, и может быть, ее даже слишком местами, да, что проседают все остальные, да, вот эти вот энергии, и, соответственно, да, тоже были затыки и проблемы, да, вот я там ушла в, в какие-то, да, вот эти вот э, моменты, и энергия просто сливалась, да, сливалась в металл и сливалась вот эту дорогу, как бы, да, э, дерево. Вот, и поэтому, когда я получила вот это свое тоже, да, чти, ну, не чтение, да, а консультацию по Падзе, вот, то мне это, конечно, очень много дало, да, понимание того, что вот как вообще, да, все это работает, потому что, ну, меня всегда интересовала тема э энергии, да, и вот когда вот в этом не ресурсе как раз, да, э очутилась, вот, то поняла, где вообще собака <laughs> была закопана, да, и почему у меня какие-то проблемы были, да, очень много всяких там, да, тоже своих нюансов, да, возникало в жизни. Вот, и, соответственно, вот этот Усин также дал мне вот эту возможность понять, потому что это также и цвета здесь, да, но, но не только цвета, да, здесь именно Паусин можно увидеть э, вот это движение энергии, да, что каждый э, элемент здесь, да, у нас э, порождает, да, у нас есть круг порождения здесь, да, и чтобы гармоничная энергия двигалась, да, вот это вот и каждый друг друга как бы питал здесь, да, и балансировал вот, необходимы некоторые, да, для меня, там, как раз, да, для моей особенности, моей карты, да, слабой, там. Свои нюансы, как это нужно да, балансировать и как питать и вот эту вот дырку <дерево>, дерево да, залатать, чтобы все двигалось, да, здесь э, таким гармоничным образом, да, и где-то, может быть, уменьшить немножко, да, и для этого нужно тоже, да, здесь э, определенную э, тему добавить, да, или убавить где-то, да, каких-то тем в своей жизни, да, например, или там больше, там, не знаю, идти с деревьями обниматься, да, или танцевать что-то, да, чтобы ресурсы здесь были, да, добавить какие-то там темы, да, в жизни для того, чтобы больше было ресурса. Да, и у каждого, конечно же, будет своя карта, свои нюансы и, соответственно, свои ресурсы тоже, да, которые необходимы. Кому-то не полезно, да, вот это вот поднимать свои ресурсы, да, для кого-то наоборот нужно больше фокусироваться на другие аспекты, да, поэтому это тоже вот здесь разница, да, вот этих карт. Вот, и свои нюансы будут, да, того, что на, на чем фокусироваться, как балансировать, что добавлять, что не добавлять, да, куда уменьшать, на да, какие-то моменты. И вот здесь вот, да, то, что а, круг порождения, да, это вот о, о чем говорит Усин, да, что, например, там вода питает э, дерево, да, но, но вообще как бы с дерева начинается, да, дерево у нас, да, это э, питает огонь, да, разжигается огонь, горит огонь благодаря дереву. Да, соответственно, из огня да, появляется зала вот этого дерева, да, появляется, соответственно, земля. Земля внутри земли, да, как бы вот это вот рождается металл, да, как бы и руда там, да, из которой потом делают металлические всякие вещи, да, соответственно добывают из земли. Да, и земля, как э, металл потом, да, э, ну, или расплавляется, да, как бы, когда при больших температурах, да, либо э, запотевает, да, когда он, оно остывает, его выковали, там меч какой-нибудь или что-то да, там. Вот, и запотевает, да, конденсат остается, воды на нем, да, и это порождает воду как раз, да, это ближе к природе такое, да, объяснение Вот, и вода питает опять же дерево, да, и поэтому вот это вот движение здесь идет, вот это гармоничное такое, да, важно, чтобы в каждом человеке, вот все говорят там гармония, да это как раз здесь можно посмотреть, да, что негармонично, что выпадает, что как бы да, нужно добавить, где нужно убавить, да, для того, чтобы вот эта гармония была в вашей жизни, вы чувствовали себя более гармонично, да, и комфортно в своей жизни. Вот. и э, так, я... Угу. я просто смотрю, наверное, я буду... А на видео всегда смотреть вот, немножко вниз, да, потому что смотрим на карту, рассказываю, да, здесь, вот. И, соответственно, да, есть вот этот круг тоже, как это называется, круг истощения, да, потому что у нас опять же каждый элемент, который отдает, да, силу, там дерево, например, да, оно отдает силу огню. Да, и вот ну, представьте себе, да, это ребенок, например, да, и мама. Мама деревом, ребенок огонь. Да, и, соответственно, мама дает ресурсы и силы да, все для того, чтобы поднять ребенка, да, и, соответственно, истощается сама, да, поэтому и, э -э маме нужно <laughs> немножко ресурсика сюда, да, воды подбавить, да, для того, чтобы не чувствовать истощение такого, да, и так далее. То есть, да, здесь у нас идет процесс такой. Вот. И, соответственно, это вот круг также истощения, да, если смотреть, как бы, да, если что-то отдает тебе энергию, да, значит оно истощается, и нужно балансировать здесь, да. И также у нас есть э, здесь э, круг, э, не круг такой, да, а треугольник, видите, вот тут внутри, да, это уже контроля, да, что можно контролировать некоторые вещи, да, для того, чтобы э, ну, чего-то уменьшить, чего-то прибавить, убавить. Но здесь именно, да, что где-то контролировать, именно, да, достаточно, недостаточно уменьшать э, каких-то вот элементов. Да. Соответственно, э, у меня, например, да, очень много здесь металла, и мне нужно добавить огня, да, чтобы немножко э, как бы вот эту силу да, металла убрать. Да, соответственно, тогда у меня будет меньше, да, например, там, да, вот этих вот каких-то. Про, пропаданий <laughs> в логике там да в каких-то вот этих вот там э, деталях и так далее да сосредоточенность останется да там какие-то вот эти да нюансы но будет и ресурс тоже да здесь побольше ресурса тогда чтобы опять же да напитать себя потому что здесь это вот смотрите земляя да вот здесь можно увидеть вот этот день как раз да э, его называют еще господин дня то есть это вот как раз моя, ну, личность, как это говорится, да, вот это вот личность или внутреннее состояние, как раз, да, внутреннее, как бы мой такой, таким я чувствую себя, да, на самом деле, внутреннее состояние мое, да, и это то, что действительно внутри я себя как... И, и близкие, мне, близкие мне люди, да, они видят вот эти качества во мне, да, и действительно знают обо мне Вот, и год вот здесь как раз металл у меня янский, да, тоже вот. это, соответственно, то, как меня видят остальные, да, то есть не близкие мне люди Вот сейчас вы на меня смотрите, да, и, соответственно, что вы видите, да, во мне это янский металл, да, это то, что я про, про себя как выдаю, ну, выдаю определенные качества, да, и какие-то вещи, это символ такого боевого духа, да, янский металл, воля, дисциплины такой, да, достаточно жесткая могу быть с незнакомыми, Вещ, вещами и людьми, вот эффективность, да, здесь решительность, волевая какая-то, да, история здесь ответственность, до собранность, дисциплинированность, вот эту структурированность, подача, да, чтобы все поняли, что, да, там поставить все на полочки, расставить все, ну логика моя в дизайне как раз, да, здесь. Держать дистанцию, да, то есть все равно, да, стоя, оставаться здесь, так дистанцироваться, да, есть, да, вот это и честность здесь, и верность, и надежность, да, как бы целеустремленность, да, вот это вот здесь правдолюбие такое, правдорубость, местами критичные, да, ну, критичная это, да, часть меня тоже, моего процесса. И не негибкость, и да, вот в каких-то вещах, если вот поставил уже цель там или что-то, да, может быть, очень сложно свернуть меня с пути, да, потому что, ну, это кажется, да, как будто вот прям вот такая, да, вот очень такая... Вот верная, да, честная здесь, да, упрямая и так далее, да. То есть это вот металл, да, то, что меня как бы видят, да, как люди со стороны, да. И, и какая я на самом деле, то есть, да, вот эта личность моя, это э, земля, да, иньская земля здесь у меня, да. И, соответственно, это то, э, как я проявляю себя с близкими, да, как бы сама чувствую тоже, да, себя в контакте с собой, да, это символ плодородия, заботы, мягкости, да, вот это вот это и аналитический ум тоже, да, и толерантности, дружелюбия, и настойчивость, да, и консерватизм, вот и а, комфортность, да, какая-то а, Ум, ум, да, умный, изящный, скромный, честный, заботливый, гибкий, как раз-таки, да, как мой внутренний авторитет, да, селезенки, которая здесь э, очень такая э, рулит уже 15 лет да, практически в дизайне и рулит. И я, конечно, уже люблю и доверяю ей и поэтому здесь гибкость есть вот это да спонтанность как раз авторитета вот и так далее да, интеллектуальное и так далее до да, заботливая мягкая то есть это то близкие меня знают такой да, близкие меня видят такой соответственно вот и это вот земелька, да, моя земелька, личность, да, и, соответственно, это вот разные совершенно, может быть, да, по качеству энергии. И поэтому, да, то, что вы видите, да, как бы это может быть одно, и когда я работаю, когда я анализирую, когда я а, действительно, а, ну, делаю чтение, консультацию какую-то, да, обучение. То есть я вот здесь в металле в этот момент, да, как бы я могу быть и жесткой местами, да, и как бы и критичной там, опять же исправляю только по делу и не так что да там шпыняю или что-то да действительно просто э, есть вот это качество да крит, критичности исправления как бы, да, и, и подсказки но и мягкость здесь тоже есть да как бы и мягкость вот это дружелюбие да того что э, ну, потому что те люди, которые приходят уже учиться или на консультацию, да, я уже как бы так уже своими считаю практически, да, вот, поэтому более мягко с, ним, с ними уже, да. но, но то, что и то, и другое, да, творят, что это вот как бы доверие такое, да, и я помню как-то, еще давно тоже, да, когда занималась тибетскими пульсациями, и вот там что-то спрашивала, да, можно там какую-то рассрочку, помню, была, да, и как бы, вот, и мне сказали, тебе можно, да, тебе можно, потому что мы тебе доверяем, знаем, какая ты, ну, можешь, ну, как бы, да, все сделаешь, вовремя оплатишь там, как бы, ну и как бы нет проблем, да, есть это доверие, четкость, как бы, да, вот этот металл как раз здесь, да, и плюс еще заботливость вот этой, как бы, дружелюбие, да, здесь у нас личности. Вот, поэтому, да, это вот такая история. Мне очень интересно тоже, да, вот было посмотреть на свою карту, потому что я же манифестр, да вот и ну, такой манифестр как раз да с металлическим процессом да? вот, порой бываю и все вот здесь тоже в Бадзе я увидела да вот эту вот металлическость мою да, которая да, на поверхности да но когда человек ну, близкие уже до да, близко подпускает то там уже как бы, вот эти коготки ребенок убирает, как гадки убираются да и как бы мягкость уже да и что-то там может быть потому что ну, манифестор сам по себе да он с незнакомыми часто да вот это я такой жесткий, достаточно, да, вот, в каких-то моментах. А когда уже с близкими людьми, да, то там, э, но ну, опять же, даже аура, да, вот это закрытое отталкивающая да, защищает, потому что внутри-то они могут быть очень ранимыми а поэтому вы не думаете, что манифестор значит, слово уж там, да, и такая жесткая там это идет себе, да, Боинг <соторит> по своим делам каким-то, да, внутри-то мы ранимые, поэтому это защита наша тоже, вот, поэтому как-то так, да. Сама знаю, сама такая, <соторит> вот, да, и соответственно, да, вот это вот вся история. Здесь можно посмотреть эту карту, да, и я опять же, да, ну, подзыв взяла для себя, да, именно с тем, чтобы дополнительно давать консультации именно дала тем кто уже знает например свой дизайн да и который и человек который уже или получать хочет да как бы есть пакет у меня такой да тоже что базовое чтение плюс вот бадзы, как бы, да, информации или ну раньше я тоже делала бадзе плюс бизнес-анализ, да, потому что здесь это очень тоже подсказывает. Вы можете увидеть, да, что здесь каждый тоже элемент, он отвечает за свои какие-то тоже да, истории, качества. Вот, и у нас здесь есть вот эта вот личность, друзья, да, как мы тут взаимодействуем, да, соответственно, самовыражение, наши хобби, да, которые мы здесь в мире можем, да, тоже вот чем заниматься, что нас как бы, да, интересует и так далее, да, и как бы подготовка к тому, чтобы... Зарабатывать деньги, да, вот здесь богатство у нас, да, соответственно, в этом элементе, элементе, да, жена также для мужчин, да, часто, потому что в Китае, да, в Древнем Китае, это было как бы, да, что богатство связано было с женой, да, что взять, как бы, в жены э, с преданным, да, и вот приданное, как бы, да, это вот жена богатства, да, поэтому здесь, как бы, и жена для мужчин тоже может быть, да, или там, ну, да, отношения да, с женщинами с женским полом, вот. и для, далее, да, у нас здесь власть, да, это власть, это контроль, это социальные службы всевозможные, да, и как бы вот это вот взаимодействие, это карьера как раз в организациях каких-то, да, там, связанные с контролем, там, с разными, да, там, структурами, вот, то есть здесь это двигаться по карьерной лестнице, например, да, и для кого она полезна, то, соответственно, может там, да, преуспеть тоже. Вот, и, соответственно, это муж для женщины, да, то есть взаимодействие с мужчинами определенно тоже, да, история. А... Ну, и сразу я увидела вот эту дорогу что у меня как бы, да, в отношениях не очень всегда лазилось, да, потому что у меня просто здесь дыра, да, в мужа, в мужчинах, да, в теме мужчин. Вот, и поэтому стала сейчас как бы, да, тоже залатывать эту э, дырку, да, и можно уже куда-то двигаться дальше, да, соответственно, добавлять этого элемента в свою жизнь, да, и, соответственно, еще и в этом году вот, например, да, тоже там у нас а, там а, год, да, тоже вот влияет, да, и, и, и добавляет определенные элементы, да. здесь не видно, но как бы есть, да, эти тоже дополнительные темы месяца, года, тоже да, которые можно посмотреть, как влияет на нашу карту, да, здесь вот это вот, и там как раз год а, вот такой вот, да, у нас воды и дерево, да, поэтому тоже поддержка мне <laughs> в этом э, моем э, как бы, да, власти вот этой, в, там, где у меня нет этого, да, в моей карте, вот и, соответственно, да, э, далее у нас ресурсы, да, тоже вот ресурсы, это все, что вас питает как раз-таки, да, но опять же, кому-то она полезна, ресурсы, да, постоянно с ними иметь дело, да, а для кого-то не очень. Да, для них и наоборот, да, как бы энергия надо наоборот отдавать, как бы, да, сливать сюда, в эти вещи какие-то, да, здесь. Вот, и в зависимости от карты тоже, да, свое. Для меня полезные ресурсы, да, и поэтому для меня очень важно фокусироваться именно вот на огне. Они у меня не очень, сла... не очень сильный огонь. Да, вот одна у меня водичка, но она в месяце рождения у меня, да, и она очень сильная, потому что это зимняя, да, у нас там и... здесь очень много информации, да, потому что там и сезонность тоже, да, и слабые, сильные элементы, да, и вот это все посчитать, как бы посмотреть здесь, да, чтобы увидеть, опять же, да, где там провисает, какие, да, вот элементов не хватает, какие слабые, какие сильные тоже, да, где чего добавить, какие да нюансы, вот и у меня, например, это одна вода, да, но она очень сильная, потому что она в месяце, да, рождения находится, вот и соответственно огоньки у меня слабые, да, находятся здесь, вот и соответственно вот эта вода одна сильная может гасить здесь, да, вот мы видим как раз вот этот контроль здесь, да, вот это вот энергия, которая может просто, да, вот как этот ты, ты со свечкой стоишь, на тебя цунами просто да, и все твое, весь твой ресурс просто съедает, да? Поэтому, чтобы мне быть богатой, да, мне, мне нужно прежде всего ресурса очень много себе давать. Я вам тоже, да, вот сегодня в таком розово коричневом тоне да, не просто так я уже работаю как раз с этим тоже да потому что это вот на это огонь и земля на которых мне не хватает земля тоже слабенькая очень да ее конечно металл и вода очень забивает Почему я всю жизнь вот здесь вот и провела, да, вот с детства самого, да, то есть это фокус был мой, а они для меня не очень-то полезные, да, здесь эти элементы, ну, по-моему, тоже, да, по-моему, базы. вот, и очень много энергии забирают, да, и поэтому, как бы, и здоровье может проблемы быть, да, соответственно, и энергии очень мало быть, да, на то, чтобы быть ресурсной и куда-то выползать и где-то там деньги зарабатывать, да, это я тоже вот поняла из, своего, из своей консультации, поэтому здесь это вот, да, очень важные такие моменты, которые поставили тоже много всего на места, да, для меня, для понимания. Вот, и добавили к моему дизайну, да, потому что я увидела. Ну, понятно, что я тоже не сакральный человек, да, поэтому у меня... Мало ресурса, да, и для того, чтобы он был, да, очень важно для меня именно лично, да, чтобы я заботилась, я такая еврейская мама, да, но у меня еще и канал эгоиста, да, поэтому все в порядке как раз по дизайну, да, это еврейская мама такая, да, которая должна позаботиться сначала о себе, накормить себя, а потом уже детей, да, всех остальных. Вот, поэтому, да, здесь это такая вот история моя личная вот и соответственно да если вы хотите тоже посмотреть на себя посмотреть на свои какие-то темы да, больше узнать о себе то обращайтесь да, тоже на за консультации могу вам подсказать что-то да, и и рассказать о вас, да, вот эти вот слабые сильные стороны ваши, да, вот это баланс, где ваше богатство, да, и что нужно для того, чтобы, да, вот эти деньги приходили, потому что это вот как раз, да, тоже именно вот то, что я на бизнес-анализе, да, даю как бы эту консультацию, потому что это важно. Вот также здесь можно посмотреть, в каких именно сферах лучше, да, как бы вот где это богатство лежит, да, или там какими хобби лучше заниматься чтобы да там вот это самовыражение себя да проявлялось и соответственно это приводило к деньгам там да и так далее какие ресурсы именно да для вас нужны чтобы Чувствовать себя хорошо и можно было двигаться в мир и предлагать себя что-то, да, и свои какие-то вещи, свои, да, там работу и так далее. Опять же, где лучше да, вам в бизнесе предрасположено, но ну, это еще и на бизнес-анализе, конечно, да, есть эта информация, где, ну как бы, да, в какой-то структуре вам работать, да, как бы в найме. Или на себя, да, больше как бы, да, будет успех. Это все можно тоже посмотреть. Ваше взаимодействие с кем-то тоже, да, можно посмотреть. То есть, ну, там, в семье, да, какие у вас там элементы, да, потому что каждый может быть тоже, вот у нас, например, да, в семье. Мама у нас огонь, да, спецструктура такая очень мощная, сильная, огненная спецструктура. И я земля, и папа у меня земля тоже, да, и вот она нас питает, а сестра у нас металл тоже, да, вот, и, соответственно, да, только она бы могла, в общем-то, нас всех вынести и вывести, скажем так, да, потому что у нее очень сильный огонь, да, и только он как бы и помог, в общем-то, да, нам всем там да, быть и двигаться в жизни, да, вот, и, конечно, ей нужен вот этот ресурс тоже, да, и потому что все равно мы все люди, да, и истощаемся, да, время от времени, особенно если ты не знаешь уже меры, манифестирующий не фистерующий генератор 3420, да, который, да, что-нибудь себе придумал, и побежал делать, да, и все время жужит, жужит и занят, занят, да, не тем, что правильно для него, да, и, и то, что не откликается. Ну, то, соответственно, да, тоже будут свои истории. Поэтому видите, я как бы ну, соединила здесь, да, как бы консультацию Бадзе вместе с дизайном, да, это не о том, чтобы просто. Я, конечно, могу сделать и просто, да, как бы без дизайна. Но просто в дизайне это будет еще более глубоко, то есть, да, еще больше понимания вообще того, что, что, что происходит да, в вашей жизни в соответствии с дизайном и с вот этой вот энергией Бадзи. Да, на консультации вот поэтому если вы не знаете свой дизайн то можете как бы, записаться на базовое чтение да и получить свое чтение или на вот да тоже по бизнес анализу если вас так больше интересуют да какие-то темы где вас где на материальном плане больше реализовать себя, да, возможности есть. И можно взять, как бы, такое обзорное чтение, да, оно небольшое, как бы, да, но все равно вы там можете получить, и плюс еще, да, консультацию по области или, да, полный анализ, да, и тогда у вас будет такая очень большая картина, объемная, да, тоже того, где... И как успешнее себя проявить. И плюс еще, да, потому что в БАЦИ именно каждый элемент, это тоже там, ну, интересно, там и спорт свой, да, тоже может быть, <чем>, чем лучше заниматься, да, в каком ресурсе, как бы, да, себя подпитывать. Потому что каждый элемент уже свой спорт. Свои какие-то проблемы со здоровьем, да, тоже здесь интересно, можно посмотреть, вот здесь можно посмотреть опять же карьера да и хобби которые да, есть и соответственно это все может подсказать вам куда двигаться да ну и опять же и стратегия авторитета вам будет легче <laughs> но там просто уже будут да, определенные какие-то вот моменты там до да, которые вы уже будете понимать ага, вот ну как бы... Вот, откликается, да, и я не просто так обратил внимание, да, на какие-то вещи, потому что это вот здесь находится. Так, возвращаюсь к вам. Угу. Что же, вот, это я сейчас. Так, я смотрю, вы не пишете ничего вопросов? Угу, нет, вопросов пока что. Если вопросы какие-то, напишите, или можно сказать что-то. Олеся тоже присоединилась, она у меня получала, это тоже бизнес-анализ полный, да, и Бадзи консультацию. Хочешь поделиться чем-то, Олеся, как это для тебя было, опыт твой Бадзи и бизнес-анализа? Или написать что-нибудь? Так, я посмотрю сейчас. Ага, Могу написать, да, пожалуйста, да. Пока ты пишешь, а я расскажу немножко о звездной погоде, потому что уже нужно, да, и смотрю на время, да, завершать, кого здесь закругляться потихоньку. Вот, надеюсь, вам понравилась эта история, и информация была полезна для вас, Бабадзе, да, с примерами сегодня я так уже, да, решила примеры тоже привести. Вот, и картинку показать. Вот, а, что же, и про погоду немножко, да, у нас, как всегда, в конце встречи, да, погода. Сегодня интересная погода на этой неделе, да, уже четвертая линия сейчас, но эта тема как раз связанная, с, ну, похожая с лунными узлами. Сегодня как раз и лунные узлы, и э, Солнце-Земля-Личности тоже, да, в 43.23 месяца. Это тема, да, объяснений как раз на этой неделе, да, сложностей объясняться, да, выражать себя, вот, многие люди могут быть болтунами, которые начинают говорить, и их не заткнешь просто, да, о чем, о нужном и ненужном просто, да, вот это вот все, вот, или наоборот, я знаю или я не знаю, да, меланхолия по этому поводу может как раз на да, появляться что я не знаю я не знаю я не знаю не уверен да, что узнаю что-то Вот сегодня даже я историю он написала на да, что очень волнуюсь потому что это вот первый раз я вот так вот на людях да, для большого широкого круга вещаю, потому что ну там между собой где-то да вот и с людьми, да, где-то там на курсах или дома, да, общаюсь на тему тоже бадзы, вот. но это совсем по-другому, когда это вот здесь вот перед вами по, на экране, и поэтому, да, вот это «я не знаю, я не знаю» тоже была вот эта неуверенность, да, вот, но в итоге вроде бы ничего, да, прошло, вот, мне понравилось. На самом деле я чувствую прилив энергии, это вот как раз меня питает, да, то, что я да, достаточно, по-моему, хорошо рассказала вот и это как раз вот эта погода да ментальная поэтому очень важно не теряться в уме потому что это вот этот такой да, там свой собственный голос который да начинает в голове чего-то там вертеть крутить и потом пытаться это все объяснить и рассказать и да, а я тут знаю я это знаю я то знаю да или не слушать других тоже да потому что это сложно на этой неделе может быть да вот уже воспринимать потому что все все знают и так и что ты мне тут вещаешь, да, <смех> <смех> вот, поэтому как-то так, вот, и донести что-то, да, может быть достаточно сложно, но, опять же, возможно, и эффективно, если это корректно, да, потому что здесь это усиливающий тогда процесс, я надеюсь, что эта информация действительно была донесена вам тоже, да, и э, такая своя структура, да, в этот раз получилось, потому что, опять же, здесь это погода, да, структурирование. Вот, и поэтому надеюсь, что структура была понятная, да, донесена. Вот, и так, я сейчас сейчас посмотрю, ага, что здесь, я вперед сделал расчет, вот пока смотрю, изучаю вопросы, думаю, будут потом. Угу. Угу. Интересная штука. Тоже буду изучать карты. Это мощно, но ум сопротивляется. Олеся говорит, да? Ага, так как он всегда что-то бурчит, но все настроилось с телом. Это, наверное, то, что вовремя пришло ко мне. Ага, объяснив умов в нужное время, нужно нужном месте занять свое место наблюдателя удивительная вещь. Поддержал и наполнил, и усилил меня в моем эксперименте. Ага. Да. Ну как раз, да, там была тема, что тоже, да, вот эти ресурсы, да, нужно обратить внимание на себя, да, не раз вот, и это было сложно, да, потому что всегда как бы здесь вались была тема, да, что ну, не разрешала себе. Угу. У меня нет воды совсем, не знаю, как это контролировать, с, с полностью открытым ЭМа. Ну, добро пожаловать на консультацию, расскажу вам. А я вода в господине личности, жизнь работы с металлом, теперь вижу, почему. С ресурсами, Леси у меня тоже чуток. Ну, если захотите более подробно, да, то, соответственно, обращайтесь там. Олеся угу. говорит: очень сложно было без бадзи. Я не понимала, что не так, почему, и что не понимаю. Угу. И остальная земля. Угу. Да, ну, окей. Вот, поэтому, э, если будет интересно, обращайтесь, да, и на сегодня, наверное, завершаю. Да, и спасибо всем, кто присоединился. Надеюсь, это будет полезно тем, кто будет смотреть записи тоже. Да, Если что, обращайтесь. И я тогда дам вам консультацию. Если вы знаете еще свой дизайн, да, то вообще как бы замечательно. Тогда можно соединить это все и да, более подробно посмотреть. Окей, да. Большое всем спасибо. Если вам понравился этот эфир, да, то вы можете делиться им тоже. Я разрешаю. И буду очень рада. Вот. И если будут какие-то вопросы, комментарии, да, если вы в записи смотрите, или здесь смотрите, да, то пишите, буду отвечать. Да, и до новых встреч в следующий четверг. И пока-пока. Угу. Mm -hmm.